Отель Excelsior, отель 5 звезд, единственной марки. Мы его сейчас будем смотреть. Всем привет! С вами Лена Цыганов и агентство Банжур. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Все вам расскажу, все покажу. Идем смотреть отель. Сразу хочу показать, что перед тем, как в него пойти, мы увидели, что вход на пляж, не сразу же это против отеля, а совсем немного нужно пройти, не знаю, метров 15, наверное, и там отдельная зона пляжа и ресторана еще на пляже. Затем вот это и как раз работает по системе завтрак завтрак ужин и завтрак капец ужин пляж а смысл хорошо идеальный песочек на пляже. все красиво здесь хороший пологий вход в море есть волнорезы достаточное место между лежаками видите то есть не так близко Нашли на русском языке отзыв по данному отелю, вот полили здесь питание, сервис, ну видно, что отель достойный.